Это тянется, действительно. И, как говорит мой друг Коля Халезин, нужно жить, а не только бороться. Но у меня пока не получается. То есть у меня пока получается просто работать для того, чтобы как можно скорее вернуться домой. И пока вот эта вот надежда на то, что вот это возвращение домой может состояться скорее, как можно скорее, в ближайшее время она позволяет жить и держаться. Рисовал мне перспективу, то есть вы выйдете через 5 лет, больная, и вы не сможете родить детей. И к этому времени ваша больная мама тоже умрет. Я не могу говорить просто, потому что вы меня привели в такое место. В такие же железные кровати. Они были немного выше, у меня не было спального места. Я спала на досках на полу под такой кроватью вот там внизу. Это тюрьма, и это очень не весело. Ты учишься таким вещам, ни у кого ничего не просить, ни на что не надеяться, ничего не ждать. Поздно-поздно, у меня. Давай, ты-ка не споришь, хотя бы 30-40. Наконец-то дозывалась свою доченьку. Самое главное, что на свободе. Самое главное, что собой, да. Дальше. Дальше будет еще лучше. Я думаю, все будет хорошо. Я нахожусь под подвеской невыезде. Я обязана выехать завтра вечером, в Петербурге. Это родной город, в котором я зарегистрирована. Находиться в Минске я не имею права. Я буду работать с журналистом, я буду уже работать с журналистом с этой никто не может мне это запретить? Таким образом, я прожила два месяца, я поняла, что надо уезжать, надо сделать все, чтобы покинуть страну, потому что я не смогу работать. Я не смогу писать правду, я не смогу говорить правду. Работать из Литвы и из Польши одинаково комфортно в плане того, что ты можешь работать свободно, не боясь того, что... А вот сегодня взломают двери, ворвутся в редакцию, тебя арестуют. Ну, конечно же, есть такая элементарная человеческая тоска по родине, потому что хочется жить в Беларуси, среди белорусов. Но пока такой возможности нет. Если ты видишь, что тебя слушают, если у тебя есть возможность доносить до политиков, европейских политиков и американских политиков правду о ситуации в Беларуси, это надо использовать. Ты берешь и едешь, и говоришь, и убеждаешь. Это необходимо делать. Я буду это делать, пока меня готовы слушать. Раньше я как журналист, только писала о политических заключенных, а попала в тюрьме, я поняла, насколько важно, чтобы о тебе не забывали, насколько важно, чтобы о тебе помнили. Потому что в тюрьме тебя пытаются, собственно, хранить заживо. Нужно писать об этом каждый день, даже если это повторы, даже если это читателям вдруг становится неинтересно, это, это наш моральный долг. Не надо брать на себя слишком много, а нужно просто делать то, что ты умеешь делать. Сегодня есть дело, которое нужно делать.